Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем видео мы расскажем вам, как правильно нужно заменять испарители в Elite iJust Mini. Для начала открутите аккумулятор. После вам нужно перевернуть бак и открутить базу. Сразу же хотелось бы напомнить вам, что данные испарители можно смело менять даже с заполненным баком. Далее легким движением руки достаем использованный испаритель и выбрасываем его в мусорку. Берем новый испаритель.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 Bye.